Итак, всем привет! Рад видеть вас на моем канале. Это видеодневник, видеожурнал. Коротко об актуальном. Записываю все одним дублем, без клеек, без, всего, без всяких вырезов. Все, что есть на душе, все, что происходит в жизни, в обществе у нас, рассказываю с вам. Делюсь с вами. Надеюсь, у вас приготовлена чашка чая. Моя традиционная чашка чая CNN. Вот, сегодня давайте поговорим о такой теме, почему в России будет все плохо. Хочу дать одну из причин, которую вижу я. Смотрите, ребят, давайте так, я, прежде чем я разовью эту тему, да, я вам должен дать некоторые вводные. А я хочу сказать, что, во-первых, я не русофоб, я люблю русских людей. Они мне очень нравятся, я сам русский человек. Я не, ничего не испытываю против России как государства, как территории, да, как вот этноса, культуры. То есть я за Россию, мне она очень нравится. Я, как говорится, имею сказать против нашего, нашего правительства. Правительство это просто институт чиновников. Вот я против него хочу сказать. И почему я считаю, что в России будет все плохо? Это мое личное мнение, вы можете не согласиться, я могу привести аргумент, аргумент. Почему так будет? Почему я э, делаю такой прогноз? Вообще, ребят, я не пессимист, я вообще не пессимист, а, но в то же время я и не оптимист. Оптимизма мало. А, я реалист. Реалист ⁇ это тот человек, который оценивает реальность. А что будет реально? Вот в среднем, средний вариант между плохим и хорошим, что вот там посерединке, скорее всего, будет, но ну, обычно так и бывает. И я вам сразу могу выдвинуть свой тезис. Как бы тезис заключается в том, что в России все будет плохо. И я доказываю, делаю доказательство этого тезиса заключается в том, что в России отсутствует процедура снятия чиновника с должности, процедура отзыва чиновника. Ее нет. И поэтому все будет плохо. А теперь давайте я вам все объясню, почему я так думаю и почему так оно и будет. Вот смотрите. Предположим ситуацию, вы нанимаете человека поклеить вам обои в вашу квартиру собственную. Вы работаете на работе, вы заработали деньги. Ваше жилье, в котором вы живете, немножко обветшало и требует замены обоев. Да? Вы размещаете объявления, либо смотрите, скорее даже он так, смотрите вакансии. Вакансии смотрите режимы работников. Выбрали нужного вам работника, у которого составлено грамотно, хорошо режимы, которое вам понравилось. Вы звоните его, он приходит к вам в квартиру, вы показываете фронт работ, говорите, что нужно. Он говорит, да, я вам обещаю, я сделаю вам это, я сделаю вам то, я буду делать так, я-я-я-я-я, выберите меня. И таких приходит несколько человек. Вот они к вам пришли, и вы выбрали какого-то человека. Этот человек приходит к вам в квартиру и начинает вам делать ремонт. Вот проходит день, проходит два, проходит три, и на какой-то день вы видите, что а он криво клеит обои. Вы говорите, слушай, подождите, ты что-то криво клеишь обои, давай, вот моя тебе обратная связь, ты криво их клеишь, клей ровно. Он тебя не слышит, он опять начинает криво клеить обои. Что вы сделаете? Ну, вы этого человека просто уволите. Вы, вы скажете, все, я больше тебя не буду платить, собираюсь и уходи отсюда. И это логично, это, это нормально, это, это естественно. Точно так же... А, у вас есть своя компания, у вас есть свой бизнес. И вы наняли сотрудника, просмотрели резюме много, да, выбрали человека, который вам нравится. Он начинает работать, и вы видите, что он косячит. Вы ему говорите, не косячь, не делай ошибки, работай по-нормальному. Но он не меняется, он делает опять ошибки. Тогда что вы делаете? Вы его увольняете. Вы просто его увольняете, нанимаете нового. И в этом есть залог бизнеса, успеха бизнеса, потому что вы можете а, менять сотрудника, вы можете а, одного сотрудника с одного фронта работ переместить на другой фронт работ, да, наняли маркетолога, смотрите, слушайте, оно больше, он больше про все-таки про продажи, давайте мы его в отдел продаж, переместили и там, он, и, и там карьера резко пошла, потому что он на, по, по, попал на свое место человек, такое сплошь и рядом бывает, и это нормально, это нормально, когда а, ты делаешь какую-то ошибку и у тебя есть возможность поменять это, поменять как говорится, исправить эту ошибку. Это она должна быть такая ситуация везде. И она в жизни фактически есть всегда. Она вот в естественных условиях есть всегда. Всегда есть возможность поменять, попытаться, попытаться спасти ситуацию и что-то сделать. Ну а теперь давайте мы перейдем к нашему, собственно говоря, государству, да, к нашему правительству. А что там получается? А там получается, что нету процедуры, механизма нету возможности отзыва чиновника, начиная с самого главного чиновника, да, который обнулять все собрался да, наш обнуленыш, до самого минимального чиновника, который просто вот какой-нибудь там зам главы управы. вот он назначается, либо нанимается на какой-то срок на год, на два, на три, у всех по-разному. И получается, что вот человек выбрался да, на какую-то должность, и с этой должности у него есть иммунитет теперь он там год два три четыре может творить любое беззаконие любую безнравственность все что угодно может творить потому что нету процедуры как его можно снять с этой должности то есть работника который косячит и делает вам плохо работу вы можете уволить а человека от которого зависит судьба 144 миллионов людей мы не можем сделать мы не можем его уволить и именно поэтому Именно поэтому я для себя, для себя, это опять же, ребят, мое личное мнение, делаю прогноз на то, что будет все очень плохо. Оно было плохо, оно сейчас плохо, и оно будет плохо. Почему? Потому что э, человека от больших, больших денег, от, больших, от большой власти, от большого могущества любого человека клинит. Это 100%. Это просто вопрос времени, когда у него сорвет башню. И вопрос заключается в том, что если бы э, вот, э, человек, который клеит вам обои, он вам покры, поклеил криво, криво обои, кто от этого пострадает? Но пострадайте только вы, один, и больше никто. А человек, облеченный властью, который управляет целой страной, от его решений кто пострадает? Пострадают абсолютно все. И поэтому пока нет реальной, реальной рабочей, рабочей методики и механизма отзыва чиновников, у нас чиновники будут творить полное беззаконие. Полное беззаконие. Вы посмотрите а, декларацию доходов, доходах. Да, вы посмотрите, сколько этот чиновник зарабатывает, на какой машине ездит и каким бизнесом у него занимается жена. И тогда все станет понятно, что этот человек просто вор. И я думаю, что у нас воры фактически все. Потому что сама а, система, в которой вращаются эти люди, в которые попадают эти люди, она их провоцирует, и она поощряет, и она способствует тому, чтобы каждый урвал себе кусочек от этого большого корабля под названием «Россия». А, грустно это все, конечно, грустно. Я бы вот хотел с вами, мои дорогие подписчики, зрители, посоветоваться. А, может быть, вы какие-то варианты предложите. Каким образом можно а, стартовать общественную инициативу, по внедрению вот этого механизма отзыва чиновников начиная от главы управы чтобы его там не мэр города увольнял да за какие-то косяки, не генеральный прокурор, да, с которыми они могут быть в связке, между прочим, очень очень тесные. Как говорится, рука руку моет, один заносит другому, и, и, друг, и один покрывает другому. Тогда получается, что никакого народа власти нету, Что у нас в Конституции написано, что власть принадлежит народу, там, да это полная чушь, полная ересь. Когда тут говорят, давайте мы тут обнулять будем вам, ну это полная дичь, полная дичь. Это знаете, как вот анекдот прочитал, значит, Путин попал в ад, Ему сатана говорит, ты знаешь, вот за твои там злодеяния тебе надо шесть раз на сковородке мы тебя перевернем. И он так обрадовался, говорит, ой, всего лишь шесть раз, как, всего лишь раз, как хорошо. Он только возьми вот эту вот главу там счетной палаты, или вот забыл, как и фамилию, возьми ее с собой, она, она, она будет рядом. Да, ну то Путин такой удивился, говорит, а что она будет рядом? Он говорит, а она будет обнулять. Два перевороты. Вот. И так что пока у нас нету реального, реального механизма, не то что какой-то импичмент, да? как говорится, где импичмент, а где обычный человек, там эта процедура импичмента, чтобы запустить, ты, ты, ты там с ума сойти можно, это не так все просто. Но хотя бы на уровнях вот муниципалитетов, на уровне каких-то вот городских образований, да, региональных образований у, у людей, у людей у народовластия должна быть идея сместить губернатора, сместить генерального прокурора, сместить главного полицая у нас же теперь полиция, не милиция, у нас же главный полицай он же полицейский, да, главный полицай и пока этого, этого нету механизма, собственно говоря, у этих людей они пони, пони поняли, что они пришли на 4 года, 4, ну сколько там, 2-3-4 года у всех по-разному. У них есть некая интульгенция, и они могут грабить людей как хотят абсолютно как хотят. А потом, потом награблю там себе замок во Франции виллу построю, и все будет прекрасно. У меня. А дальше гори все огнем. Вообще, тут все хоть, хоть все тут сдохните вы все. Мне все равно. У меня там дочки во Франции две живут или в лондоне где там и все у них прекрасно а вы тут я лично считаю вот мое моя точка зрения что у президента у него трусы должны быть написано сделано в россии вот у нее должно быть все в россии вот две дочки там должны жить в россии все там все родственники в россии все в россии машина должна быть российская ручка которая пишешь должна быть российская потому что если у тебя как у главы государства твои дети живут в другой стране вот для меня это явный признак того, что этот человек просто предатель национальных интересов, он просто предатель. Ну, вот вы можете себе представить, вот у, у Сталина был сын, Василий Сталин. И вот Василий Сталин жил бы, например, там в Европе, да, где-нибудь в Англии, или в Германии он бы жил. Вот, ну вот как это может быть? Ну это не может быть. И то же самое здесь. Кто бы что ни говорил о всякой демократии, там, о всяком этом. Все это полная ересь, полная чушь. Тут каждое государство за само за себя. Посмотрите, что происходит с этим коронавирусом с, с Италией, да, как там кто там кого друг друга, как они кидают в Европе этой. Поэтому всякое там равенство, братство, это полное, это идея хорошая для художественных романов, но для реальной жизни они это это полное, это не это не работает, это не работает. Поэтому буду заканчивать уже. В общем, этот блог был фактически только об одной идее, об идее прописание, разрабатывание и, не, механизма отзыва чиновника. Если у вас есть какие-то соображения, буду очень рад их выслушать. Напишите в комментарии, вместе все обсудим. Все, ребят, давайте, пока.